Здравствуйте! Сегодня пойдет разговор, как можно улучшить или оккультурить твой виноградник. Или таким же самым способом можно и сделать высокий гряд. Для этого необходим прежде всего материал. Я буду делать это из шифера, который был в употреблении. После перекрытия старых построек новым материалом шифер остался изобилие. Поэтому его нарезал на такие кусочки по 29-30 сантиметров. И с него теперь буду делать эти грядки. Копаем вот такую траншею, сколько необходимо заглубляться в землю. В землю данный шейфер я заглубляю на половину листа. Если он нас 30, то, то 15 см можно смело заглубляться в землю. Натягиваю нитку и по ней буду продерживаться, выравнивая поверхностей данного шифера По высоте и по боковой стороне. Если земля твердая, то углубление чуть-чуть делаем побольше. Потом землю оставляем, чтобы при посадке шейфера по уровню не разбился он. По всей длине я пока роздышки этой не копаю, только на два шифера. потом эту землю за. И потом дальше продолжаю копку под шифер Беру ранее отрезанный лист шифера Завожу его в накладку с этим листом, с предыдущим листом Выравниваю эту поверхность Разворачиваем чуть-чуть Вот так вот, чтобы он ровненько был При необходимости берем брусок и молоток И постукая его, выравниваем поверхность по высоте Все так выровнено, в данном случае буду использовать вот такую железную из трубы трамбовку. Беру ранее выкупанную землю, которая была в ведре и засыпаю данную траншейку. С одной стороны и с другой. Здесь главное, чтобы песок не попал, потому что оно будет неровно сразу. И утрамбовываем. Так с одной стороны трамвая, так и с другой. При необходимости отводим лист, чтобы он был по одной плоскости с натянутой веревкой. Вот таким способом продолжаю дальше возводить стены из волнистого шифера для красивых грядок. Давайте посмотрим, как выглядят грядки. Ранее были проделаны мной. Вот поверхность земли, высота этой стороны шифера где-то около 15 см. Здесь засыпается землей. И лозы винограда будут ложиться уже выше от уровня земли на высоту вот этой грядки Это на 15 сантиметров, вода сюда не попадет, почки не вымерзнут Накрываем любым материалом, чтобы влага туда вовнутрь не попала на почки лозы винограда И так виноград будет зимовать Таким способом можно сделать любые грядки, которые нам нравятся вот так проделала со всеми грядками. Положили здесь шифер на грядки. Грядки стали эти, на которые будут ложиться виноградные лозы, возвышены на 80 сантиметров от поверхности земли. Вот так они выглядят. Видим, какая высота здесь, 80 сантиметров. И талые весенние воды не достанут эти виноградные побеги. Забетонировал дорожки между виноградными рядами. Рожки делаем не широкие, по 35 сантиметров достаточно. Конечно, на больших виноградниках этого никто делать не будет. Совершающая вторая декада октября и наблюдаем, как выглядят виноградные кусты от периода времени. Лисы еще зеленые, морозов не было, но температура уже понижалась до нуля. Вот такое благоустройство по винограднику мне пришлось проделать. Я надеюсь, что это не зря. На таком маленьком приусаденом участке разместилось у меня 36 виноградных кустов. Везде по периметру, где есть свободное место, везде меня посажен виноградный куст. Все они здесь находятся в таком состоянии. Конечно, теснота, но в тесноте можно благоустроить виноград, как нам хочется. Вот так выглядит у меня виноградник на этот период времени. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.